Это вкусные новости при поддержке кафе «Восток». Ставропольчане готовы к чемпионату мира. Где и как наши земляки смотрят футбол. Я буду смотреть с семьей дома перед телевизором. Обязательно будем болеть именно за нашу сборную. ]etahach. Желаем им удачи. Я обязательно буду смотреть, болеть за наших. Мы будем смотреть чемпионат мира дома со всей семьей и болеть за наших. Буду смотреть чемпионат мира в кафе Восток. В городе Ставрополь в кафе Восток. Успехов! Нашей спорте! Россия! Вперед! Россия вперед! Россия вперед! Я буду смотреть чемпионат мира в футбол! Ура! Yeah! Uh -huh. Победа за нами! Вкусные новости! Ставрополя объединяют! Партнер проекта «Кафе Восток».